Всем привет! С вами в эфире портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня мы с вами поговорим вот о чем. Как же все-таки распознавать роботов и всех остальных тварей, которые с нами здесь существуют. Но прежде чем я вам буду давать какие-то конкретные рекомендации и механизмы, ребят, я вас хочу предупредить, что давайте вы будете относиться к этой информации здраво. Если вы не чувствуете в себе уверенности, можете лекцию выключать. Потому что если у вас превалируют эмоции страха, эмоции неопределенности, какой-то надвигающейся катастрофы, да, то лучше не усугублять свое положение. Я вас предупредила, сейчас сделайте свой выбор. Если вы хотите действительно знать эту информацию, тогда дальше слушайте. Я не хочу, еще раз повторюсь, да, что у меня нет такого намерения подвергать вас стрессу или подвергать вас какому-то, ну, не издевательству, да, но, в общем, какому-то деструктивному состоянию. Я наоборот хочу, чтобы вы более адекватно относились к окружающей среде и делали определенные выводы для своей же пользы. То есть учитесь распознавать окружающую среду, учитесь э, с ней жить, взаимодействовать правильно, корректно. Да? Снимайте свои шоры, снимайте морок с себя. Ребята, на все смотрим открытыми глазами, не зомбированными. Мы все в мороке, мы все спали очень долгое время, да, мы все ничего не понимали, что происходит. А, понимаете, вот мир... От сна, от яви вообще не могли никак отличить. Да, Нам казалось, что мы вообще в каких-то иллюзиях живем. Но, ребятки, пришло время просыпаться. И на сегодняшний день у меня информация следующая. Первое, что вы должны понять и осознать. Все человечество проснулось. Это факт. Нет ни одного не проснувшегося человека. Человеки все проснулись. Все так или иначе приоткрыли глазки и начинают разбираться, что здесь за фигня происходит. Значит, если вокруг вас присутствуют люди, которые еще не проснулись, которые не понимают, которые живут в иллюзиях, ребята, знаете, это роботы. Это не человеки. Это я вам заявляю абсолютно официально. Вот. Не питайте иллюзий, не питайте никаких, я не знаю, там, иллюзорных, мифических, не знаю, фантазийных каких-то к ним флюидов, потому что все, ребята, мы перешли черту, мы перешли границу, я вам про это говорила что у нас произошло переход из 3d в 5d. Так вот, в этом переходе было очень важное событие. Было именно пробуждение. Пробуждение человеческого сознания. И оно коснулось каждого. Переход закончился. И сейчас идет сентябрь, сейчас все люди более-менее прямо в очень-очень-очень форсированном режиме, все человеки входят вообще в понимание, что вообще творится такое, что вообще происходит. Поэтому не питайте больше иллюзий, прям вот все, стоп, игра закончилась. Не питайте больше иллюзий, что вы до кого-то достучитесь, что кто-то прям на ваших глазах пробудится. Нет. Все наши, все пробудились. Это надо понимать. Второе, что надо понимать, это то, что... Нас, человеков, очень мало, ребят, очень мало. Я уже называла эти цифры, да, у нас пришло 7 асов, 149 творцов и э, около 2000 человек нас осталось всего. И, но ну, я опять же говорю, да, вот э, долго я узнавала, как же это все таки в человеческом эквиваленте с точки зрения тел, потому что я это по, по душам считаю. А души, они могут иметь несколько аватаров. Ну, ребят, даже если там, не знаю, 7-10, ну, умножьте на порядок, понимаете, нас все равно крайне мало. Крайне мало. Просто катастрофически мало. Хотя высшие силы говорят, что даже если вы 200 человек соберетесь, то это будет мощно на всю галактику и на всю Вселенную. 200 человек, ребята. Вот такую мощь представляет. То есть два 3 человека, они говорят, три Творца, это все, вы можете перевернуть мир. Вот что говорят про нас высшие силы, понимаете? А вы все спите, вы все боитесь, ничего не делаете. Так вот наша с вами задача сейчас, как человеков, как человечество, объединиться на одних общих точках, понимаете? Создать такую вот платформу единения именно человеков. Начать что-то творить, что-то реализовывать, по крайней мере, себя выводить да, из Марокко, поддерживать друг друга обязательно, помогать друг другу, помогать просыпаться, помогать понимать, что происходит, да, помогать пребывать в благостном состоянии, потому что наша с вами цель – это достичь стопроцентного состояния счастья, радости, удовольствия, благости. Все остальные деструктивные состояния, которые относятся к 3D-миру, они сейчас не нужны. Поэтому, если вас начинает поднакрывать, да, отвлекитесь. Отвлекитесь, придите к нам в чат, я не знаю, давайте поболтаем, но, по крайней мере, не унывайте, ребят. У всех плохие события сейчас происходят, потому что 3D-матрица умирает, у нее предсмертная агония. Она, конечно, умирает, тащит за собой многих, но как раз-таки наша задача, как человека в живых, выстоять и выдержать. Да, конечно, мы же не можем стоять в стороне, нас это тоже касается, меня в том числе, да, у меня все то же самое происходит, как у всех, то есть суды по полной пристав, в общем, полное мероприятие, да, полный комплекс, так сказать, ощутить на себе всеми фибрами души, вот, ребят, но это надо просто пережить, к этому надо как-то спокойно философски относиться, потому что опыт, он есть опыт, да, и с другой стороны посмотреть на это как-то эм, с каких-то других углов, с каких-то других ракурсов, да, что то, что случится, оно, ну, то, что должно случиться, оно должно случиться, понимаете, и надо учиться здесь и отпускать, и ну, как-то все равно находить какие-то позитивные моменты. Но сейчас не об этом. Сейчас как раз таки о том, ребят, чтобы вы осознали, что нас крайне мало. Поэтому э, я вам хочу сказать такую очень радикальную информацию, но я надеюсь, что вы ее достойно воспримете, потому что я не могу ее не рассказать. да? Я ее знаю, я ее владею, и все-таки я решила поделиться все остальные, кто не проснулся, кто здесь с нами находится, вы должны понимать, что цифры о численности населения на планете Земля, они крайне завышены. Крайне, ребят, нет столько народу, Вот, но нету. Это, во-первых, то, что вы должны понимать. Раз, значит, с другой стороны, у нас очень много, вот просто бескрайние территории, там ни одного человека не живет. Там тысячами километров нет жизни, просто нет, одни зверушки, птички. Вот, все человечество практически, но ну, не человечество, все население собрано в крупных конгломератах, в каких-то городах и поселениях, то есть они, ну, точечно всех собрали, да, чтобы, скажем так, можно было, если что, бомбануть всех бомбами, да, вот на Москву скинул, все, нет города, сколько в Москве живет, ну, сами понимаете, да, насколько это... Большой ущерб для населения земли. Но тем не менее, тем не менее, это уже история познала нашей земли. То есть уже такое было, когда всех вот точно так же выстроили население именно вот в городах-конгломератах. А потом все эти города просто замочили путем бомбардировки. Это уже было. Вот. Но, как бы понимая, к чему они это все ведут, да, почему вот они так это все собирают, вы должны знать, что нас человеков очень мало. Наша с вами задача объединиться, объединиться общими идеями, объединиться общей платформой, найти точки соприкосновения, они называются в энергетике точки опоры. Вот как только мы найдем точку опоры, мы перевернем мир. Точка опоры может быть идея, которая созвучна со всеми и будет резонировать всем. Вот как мы вот объединимся, захотим, чтобы да, давайте вот так, и мы вот так сделаем. И ничего не останется, они, кстати, вот уже высказали такое предположение, что если вы объединитесь и объявите, то мы спокойно вам сдадим позиции, потому что мы против вас ничего сделать не можем, у вас сила Творцов, у вас сила Бога. Вот, мы слабые по сравнению с вами. Но это не значит, что у них слабые технологии, ребят, они просто более развитые нас технологически, да, и тем более они обладают таким сдерживающим фактором над нами, то есть они нам периодически обнуляют память. Вот. Мы периодически пробуждаемся, периодически начинаем прозревать, да, просыпаться, выходить из Марокко, смотреть, что тут вообще творится. И они нам периодически нас глушат. Делается это технологически. Путем перекодировки полюсов Земли стирается память у человечества, потому что все-таки наш мозг, наши нейроны, это тоже плюс-минус да, электрические токи. Вот, все знают, да, из курса физики, как можно размагнитить любое устройство, так его и намагнитить. Вот они это делают все очень просто. Вот. поэтому, ребята, сейчас времени крайне мало, нужно объединиться, нужно нам, человекам, друг дружке помочь. Вот, я вам всем рекомендую, исходя из того, что у нас практически нет времени, исходя из того, что нас крайне-крайне мало, я рекомендую не распыляться на роботов. Как вычислить, что это роботы? Кто такие роботы? Роботы это точно такие же люди. Вы их видите внешне точно так же. Руки, ноги, голова, все в купальнике будет там в бане перед вами стоять один в один. Но у него нет души. Если смотреть на него энергетически, то вместо сердечной чакры у него будет устройство. Оно выглядит либо в виде ромбика, либо в виде треугольника. Вот, но роботы не знают, что они роботы, они думают, что они человеки, поэтому для них это будет шок, да что такое говоришь, Это не может быть, но есть косвенные признаки, которые уже 100% отработаны и проверенные, как определить робота. Во-первых, робот всегда будет жить по определенной программе, его невозможно сбить. То есть, вот это, знаете, из разряда, вот я всю жизнь платил за квартиру, я буду платить. Мотивировать он будет свою стойкую позицию страхами, своими же страхами. То есть, да ну, да ты что, да куда ты меня втягиваешь, да не дай боже, да ага, вот ты вот, а я так не хочу. Вот, у них очень четкая программа следования. Каких-то определенных шаблонных установок. Для них нарушить эти шаблонные установки равноценно смерти да, или какой-то казни, кары. Вот, они почему-то очень боятся это сделать. Более того, на первом месте там будут страхи. Вот, страхи, страхи, им страшно, нет, не, не вообще их невозможно убедить. Даже если вы их убедите, они 2-3 дня походят, потом скажут, нет, нет, все, я этого делать не буду. Это один момент, самый основной, на который стоит следовать, ну вот прям вот обращайте внимание, да, что вот невозможно, вот, ну вот все, упертый как баран, невозможно, не хочет слышать. Ему такие доводы приводишь, он вроде видит факты, но нет, но нет, не соглашается, упертый. Это раз. Второе. Uh, у них, как правило, легкое слабоумие, но это я сейчас не в обиду говорю, а вообще в принципе как факт, то есть они не догоняют элементарных вещей, то есть вы им будете там 300 раз одно и то же рассказывать с разных сторон, они будут тупить и все равно они не понимают, да, чего, вы до них хотите донести, почему, потому что у них стоит программа отвержения истины. И если вы им показываете какой-то факт, который разрушает ту шаблонную иллюзию, по которой они живут, они будут этому столько препятствовать. Либо они будут тупо не понимать, либо они будут агрессивно с вами спорить. Причем, ребят, есть два типа роботов. Те, которые просто будут тихо отрицать и посылать вас, да, а есть очень агрессивные. Вот, Поэтому обращайте тоже на это внимание. Если вы что-то такое сказали... И не дай бог, это не соответствует с чем-то, это не психологический тип личности. Да? Что вот, просто у человека психологические проблемы, он там с головой не дружит, поэтому так агрессивно повел. Нет, ребята, они таким образом защищают свою матрицу. Потому что иначе вы для них сломаете всю жизнь, понимаете? Это их программа жизнеобеспечения, они это делают неосознанно. Еще раз повторюсь, они не понимают, что они роботы. Они также рождаются у вот таких же родители, как и мы с вами, да, только они рождаются в нас, в человека, в душу вселяется, а у них ничего не вселяется, они живут по программе личности, они живут от эго. Как правило, они такие голимые потребляшки, вот, у них там работа-дом, работа-дом, сад, огород, чуть такое что-нибудь поделать, но это есть роботы-трудяги, а есть роботы-чистые вот потребляшки, которые как раз-таки составляют общий процент потребителей, да, вот, на всех вот всяких рекламных акциях, там, не знаю, каких-то концертах, да, что проводят. Вот это вот масса, вот эта толпа, вот откуда эта толпа? Там людей практически нет, ребята. Это вот такие вот роботы, они зомбированы, они в какой-то своей там стези варятся, им, как правило, там вообще все по-барабану, что вы там делаете, да, их не очень волнует, как затронется вообще их жизнь. Они, как правило, живут какой-то какой своей иллюзорной частью жизни. И вот этих роботов очень выгодно использовать наше правительство. Я вам расскажу, в каком цели они создают массовку. Они за бутылку водки продаются, ходят на митинги. Они за там пачку гречки ходят на голосование, на выборы, вот, потому что у них нет так называемой человеческой моральной ценности, понимаете? Это наш, блин, вот не продастся за бутылку водки, а робот запросто, потому что у него в этот момент ценность именно вот пачка гречки или а, не знаю, бутылка водки, понимаете? То есть у них ценности другие, ребят. Роботу что-либо объяснить, стоять, вот, понимаете, с пены у рта, что вот, ты что, продаешь родины на куски. У него нет родины. Он не понимает, у него нет связи с предками, поэтому он не понимает, что такое родина, отечество, отчизна, да. Вот эти все слова ему вообще, там душа душе не откликаются, души-то нет. Там пустой звон стоит и все. Вот, ребят, самое ужасное и самое печальное, что эти люди, Люди, так называемые, живут среди нас. А еще ужаснее, что это наши родственники, наши ближайшие соратники, друзья и так далее. Я вам расскажу такую историю, это уже достоверный факт, что очень много людей, именно человеков, их постепенно воруют. Вот. И это, это не моя шиза, это уже факты, которые даже подтверждаются везде. посмотрите статистику МВД. И везде посмотрите, что люди просто исчезают бесследно. То есть, почитайте там любое дело, да, про потеряшку. Вышла из дома, поехала на работу, села в маршрутке, из маршрутки не выходила, никто ее не видел. Все. Куда делась? Воруют царь белого дня. Потом либо совсем не возвращают, либо возвращают, но уже в виде робота. То есть, какой-то делают клон. Вот. и люди потом находятся, но ничего не помнят, могут ничего не помнить, а могут помнить, но не все, где был, не помню. Вот, вроде тут и стоял, да, пришел домой, а что, куда я пропала? Очень много таких случаев, ребята, писано в интернете и вообще везде. Погуглите, посмотрите, я же не с потолка беру эту информацию, таких случаев очень много. То есть, что происходит? Что человека могут украсть, подменить, да, и вот сегодня он был человеком, а завтра он уже робот. Вот, как правило, себя uh, видите с ними очень осторожно, аккуратно, да, держите ухо востро. Потому что могут подставить в любую минуту, могут uh, у них активироваться программы против вас. Сейчас такое сплошь и рядом, я просто по своим знакомым сужу. И по своим друзьям, да, что очень много людей, близких людей, с которыми я много лет была знакома лично, да, они начинают либо предавать, либо какие-то фортили выкидывать. И когда я их начинаю сканировать, выясняется, что там уже давно человека нет. А очень часто а, тех, кто проснулся, подменяют родителей. Очень часто ребят. Вот, вы еще пытаетесь там, да, по, по старой памяти достучаться до души, до родителей, а там просто все, стена непреодолимая, там, ну, вас просто никак не понимают, понимаете, там бесплезняк. Вот, Поэтому не тратьте силы. Я основные признаки про роботов перечислила. Это, как правило, какой-то вот такой, вот я буду жить в своем каком-то иллюзорном мире, вот меня вот тут все устраивает, я тут какой-то себе быт выстроила, да, там хожу на работу, плачу за ЖКХ, там кредит в банке, вообще меня не трогайте, я живу там, я не знаю, каким-то Фанатика Марии, ну, к примеру, говорю, да, то есть есть какое-то увлечение, все, базовое. Или там на диване лежать, все, меня не трогайте. Вот, если будешь меня трогать, что-то мне вдалбливать, я буду тебе агрессивно обратно. Кстати, вот сейчас вот таких роботов очень много в различных соцсетях. Вычислять их в соцсетях вообще можно на раз. Как правило, они практически, я бы сказала, не спят, не жрут. Они сидят круглые сутки в этом чате. Генерят ужасно много вопросов. Ужасно много там каких-то текстов. И более того, у них постоянно идет такой немножечко как сарказм. И немножечко как с подколкой. да, То есть они как-то стараются показать, что они по какой-то причине превыше выше ну, как бы всех вот больше знают больше это но это на самом деле не так но по крайней мере они себя так ведут и если с ними зацепиться они будут очень агрессивно реагировать в принципе вот в чем прикол да что они не могут лояльно спокойно отвечать они не могут проигнорировать лишний вопрос или лишнее замечание да им надо вот прям круглые сутки сидеть и всем-всем-всем по ответу вставить обязательно, как это вот без его ответа-то обойдется. Вот, если кто-то не соответствует его ожиданиям, или, ну, допустим, вот той логике, которую он придерживается, да, и так как он отвечает, будет агрессия, вот, причем агрессия, как правило, мгновенно а, оскорбляющего характера, да, что надо вот прям замочить, убить, кто ты такая, вот, Значит, сейчас очень часто наблюдаю следующее, что роботам подгрузили программу такую веселую, я вот смотрела, тут наблюдала по чатам, они, знаете, что делают, короче, если у кого-то какое-то, ну, мнение отличное от их, они научились вызывать на дуэль, это вообще полный прикол. Вот, они научились сразу, ты кто такая, давай приходи, давай тут нам всем все поясни, вот, ну как цирк шапятой. знаете, мне так смешно всегда, человек, который ищет информацию, он найдет, человеку, которому очень нужно, ну сами знаете, да, он горы свернет, перелопатит тонну, он найдет, разберется. То есть человек себя так вести не будет. По-свински, по-скотски манипулируя, вынуждая, да, там, а чё, давай, что-то давай, там, отвечай за слова, вот это гопничество включается, потом смотрит, гопничество не прокатывает, можно там еще какие-то манипулятивные меры, да, вот, потом начинается оскорбление: ой, что не отвечаешь, там, значит, все, значит, короче, ты такая там тупая, значит, тебе сказать нечего. Ну, это, знаете, такой детский утренник. А вот мы-то с вами знаем, да, что взрослые нормальные люди себя так вообще в принципе вести не могут. Каждый человек, ну, как бы не должен отвечать за свои слова. Вот он так считает, он сказал и сказал. Да зачем ему перед кем-то оправдываться, либо еще что-то делать? Нет в этом смысла. То есть, ну, вот он придерживается такой позиции. Кому интересно, в принципе, могут с этой позиции согласиться, не согласиться или там какие-то провести дополнительные да, беседы с этим человеком, в конце концов, в личке как-то переписываться. Но у роботов не стоит такой задачи, они себя ведут достаточно нагло, борза. Очень интересный такой факт еще тоже заметила тут за последние полгода. Тоже у них такая интересная программка срабатывает. Если роботы приходят в какой-то чат общественный, да, и они начинают там, мало того, что очень э, их очень много, они начинают себя там очень бурно проявлять, прям вообще на всех на всех отвечать, но... Самое, что интересно, что они почему-то сразу перетягивают на себя одеяло и считают, что это чат их. Вот, они себя начинают там вести как полноправный хозяин, считают своим долгом, что мне надо ответить каждому, я, ну, потому что это мой чат, я вот здесь сейчас каждому сейчас свои 5 копеек вставлю. И это очень смешно наблюдать, особенно когда ты, ну, допустим, имеешь там 40 чатов, да, и лицезреешь, их ну, не вовлекаясь. То есть когда вот отстраненно смотришь, да, и как вот себя кто ведет. И вот таких людей их на раз, ну, таких роботов, пользователей, они на раз вычисляются. Есть сейчас такая вещь, кто не знает, я вам расскажу. Очень часто наши власти используют, очень часто депутаты и разные коммерческие структуры. Есть программы, которые нанимают людей, вот, ну, программы такие, они интернет-приложения, ты можешь работать там какая-то сумма 300-500 рублей в день или там по сообщениям и тебе дают определенное задание я уже рассказывала на эту тему да когда ты там дают тебе ресурс допустим youtube 10-15 блогеров и ты им всем генеришь одно и то же скручиваешь им там лайки ставишь дизлайки скручиваешь просмотры и собственно говоря всякую ерунду генеришь поэтому ребят у кого есть свои каналы у кого есть свои ресурсы и вам пишут всякую фигню пожалуйста не тратьте на них время если вы человек не тратьте на них время это боты они они работают на, на кого-то, у них задание такое. Они пишут абсолютно однотипнейшие, однотипнейшие сообщения под каждым, каждым вашим постом, видео. Типа, автор, ты что там куришь? Типа, что-то за чушь несешь? Да ты дур такая, завали свой рот. Ну, вот такого плана. Это хамские, провокационные, как правило, задевающие человеческое достоинство, личность как правило, оскорбляющего характера, потому что они очень любят оскорблять, они очень любят чувствовать такое вот превосходство, да, то есть надо человека обязательно унизить, обязательно оскорбить, растоптать, в общем, прям пройтись по нему тяжелой артерии. Вот, если вы такое видите, ребята, убирайте, бодайтесь, ну, вот просто, понимаете, баньте даже не, не, замеч... ну, не страдайте от этого товарища, просто не страдайте, уходите все от любого общения их видно сразу вы понимаете нормальный человек я вот уже рассказывал да, ну как бы нормальный человек с нормальной психикой если ему там ее не сломали он приходя в новое сообщество ведет себя крайне аккуратно да то есть ему надо сначала осмотреться ему надо понять что здесь и как вы же не залетаете когда идет там опера да какая-то или представление в театре вы же не залетаете не включаете свет так, что сидим что дают что тут идет а где программка а где чё так кто тут кто тут режиссер постановщик ну давай иди сюда так чё тут ты тут фигню несешь, что-то за пургу метешь, да. Но сейчас я разберусь, а потом я вот включу свет и, или выключу свет и разрешу вам дальше продолжить. Но никто же себя так из людей не ведет, понимаете, потому что у всех есть как бы совесть, есть как бы понимание, что ты находишься в обществе. В конце концов, это как бы неприлично, да, это неуважение к правам и свободам других человек. Вот, то есть это как бы унижение, достоинство. Люди тут сидят, чем-то занимаются, тут на тебе, пришла. Вот, коза шашкой махать. Понимаете, в чем дело? Так себя ведут роботы, провокаторы. У них такая задача. Вот. В общем, ребят, агрегированно скажу так. Непробиваемость первый признак. Второй признак это чрезмерная агрессивность с переходом на личности и на оскорбления. Это наглость поведения. Причем наглость до такой степени, что они реально не понимают, что они ведут себя неадекватно. Вот и третье – это какое-то такое своя, своя иллюзорная у них жизнь, мифическая, да, в которой они пребывают. Ну, в общем, в целом можно вот так их охарактеризовать. И а так внешне они будут выглядеть как человеки. Так вы особо не поймете То есть у них будут какие-то привязанности Самые обычные, как у человеков вот. Ничего такого сверхъестественного не будет Но вот по косвенным признакам Мы можем выделить, да, что там нет души Просто как факт, ребят Что там нет души Это какая-то биомасса, у которой, ну, которая бездушное существо составляет Следующая категория которые являются над роботами, которые, собственно говоря, этих роботов курируют и создают. Это категория рептов. Это обычные, самые обычные рептилоиды. Вот Выглядят они как репты. Если вы хотите знать, как они выглядят, загуглите, как выглядит рептилоид. Либо наберите в Яндекс Яндекс.Картинках, как они выглядят. Самая обычная у них черта, это то, что у них рот, у рептилоидов, как у ящерицы, от уха до уха. Ну, вот если брать в отношении нашего черепа человеческого, да, то у них рот от уха до уха. И э, весь прикол в том, что э, это видно. Как бы они ни скрывали, ребята, это видно. Вот. Поэтому обращайте внимание на щеки, на скулы, на шею. Почему? Потому что репты, они реально зеленые, они, они реально, ну там у них может быть разный цвет кожи, да, и черные, и всякий разный, но а, они ходят с масками. Руки у них это перчатки, сами они в маске, вот, поэтому аккуратненько присматривайтесь к ним, вот, начинайте уже идентифицировать, да. Как они себя ведут? Они, как правило, занимают в какой-либо должностной пост. Вот, они ведут себя так же, как люди. То есть ходят на работу, они среди нас, вот, но ну, они занимают посты, ребята. Должностные лица, как правило, вот там очень много среди них рептов. То есть, если он начальник, то он вполне может быть рептом. А у некоторых, у некоторых, да, надо посмотреть, они даже в теплое время, в очень жаркое время могут ходить. Либо в каких-то кожаных куртках, что вообще не свойственно, ни по погоде одеваются. Либо в пиджаке стоять, да, допустим, в 40-градусную жару. То есть, в принципе, их выдает их стиль одежды они всегда как-то не по погоде одеты, их невозможно увидеть там в сарафанчиках, либо в какой-то там футболочке, они как-то э, нарочито, может быть, либо слишком по-деловому одеваются, либо как-то там еще в любое время, где бы они ни были, да, даже вот на дачу соберется, он все равно оденет там либо кожаную куртку, либо какой-то пиджак, то есть у них какие-то непонятки со спиной. Вот в чем прикол. Если они что-то тоненькое оденут, то мы увидим. У них там позвоночник выпирает, а еще какие-то запчасти. Вот. Мы пока не выяснили, что это такое. Вот. Но отличительная их черта, их отличительная черта, ребят, чтобы вы понимали, да, это неестественность мимики, неестественность вот именно шеи и ну, области щек. Ну, посмотрите, я вам сейчас, кстати, нарыл тут в интернете недавно одного блогера очень хорошее видео. Я как бы не рекламирую этого блогера ни в коем случае. Вот. И не, не, не буду его никак не оценивать. Ни хорошо, ни плохо. Просто это видео наверное единственное на весь интернет, на весь YouTube, да, которое, скажем так, я проверила именно на вшивость. То есть оно подлинное. То, что он показывает, это так и есть. Вот, и поэтому я ссылочку вам кину, я вам его покажу. Но, опять же, да, это не реклама, это э, не, скажем так, не, не посягательство на авторские права или там не заимствование идеи, не, не, не что-нибудь. Я просто хочу показать, как это выглядит, чтобы вы знали, о чем идет речь, о чем я говорю. То есть репты носят маски, репты носят, скрываются под одеждой. Они хладнокровные, как правило, если вы будете прикасаться к их рукам, вот, либо к щекам, у них будут всегда холодные ледяные руки. Если вы среди своих знакомых и друзей знаете того, кто постоянно говорит «О, у меня руки постоянно холодные», ну все, ребята, сразу идентифицируйте «Это они». Что у них в поведении присуще? Поскольку они хладнокровные, они будут такими же хладнокровными тварями. То есть им вам насрать в душу, или сделать пакость, или как-то вас подставить, или лишить вас имущества, квартиры, там, не знаю, детей и так далее вообще на раз. Душевных никаких травм они там не испытывают абсолютно, души у них практически нет. Ну там какой-то такой вот, я даже не могу сказать, что это душа вообще в принципе. Но они достаточно высокоразвиты технологически, Хочу сказать, у них крутые технологии, у них другое видение. Если мы видим где-то в среднем, наверное, 10-15% спектра, да, то они видят 60-70% спектра. Поэтому они видят гораздо больше, чем мы. Вот. И у них знаний гораздо больше, чем у нас. Они ну, более развитые, более того, что они же нас тут всех. Это же они паразиты и есть то, что они тут нас всех паразитируют на нас, да, и, и мочат и убивают. На самом деле это все их рук дело. Весь вот этот геноцид, чипирование, вся вот эта лобуда, это делают вот эти репты. Вот, вот именно вот эти, ребята, я вас уверяю, вот эти твари живут среди вас. Это ваши соседи, ваши друзья. Они втираются в доверие. Они, их очень можно легко вычислить. Они такие, знаете, они стараются быть рубаха парень, весь такой вот хороший весь такой классный, весь такой вроде искренний, да, но когда он к вам достаточно близко подберется, когда он там все про вас вытянет, он вас хлобуч и на нахлобучит, да, и там и подставит, и отнимет, и что только не сделает, и даже усом не покривит, да, и ему бесполезно доказывать, что у вас там дети плачут, что у вас там у мамы разрыв сердца от этого, да ему плевать, он сделал свою работу. Все. Они прекрасно понимают, что они делают и зачем они это делают. Вот, сейчас у нас марок спал, и вы их реально можете увидеть. Только вы еще не знаете, на что смотреть. Понимаете, в чем проблема? Вы их и так видите. Вы их уже даже по пониманию, вот я вам сейчас рассказываю, да, у вас уже у каждого пришел на ум, о ком я говорю. Вот, сейчас еще фильм посмотрите, и вы точно поймете, о ком я говорю. И как это все выглядит, ребят. Дальше поехали. Следующая каста. Это анунаки. Вот, анунаки выглядят как люди. Тела у них людей. Вот, но ну, на самом деле мне так кажется, хотя многие исследователи говорят, что они действительно выглядят как люди, но мое предположение, потому что я их сканировала, тех анунаков, которых я вижу, нифига это не их тела родные, они как-то в них перевоплощаются или, я не знаю, трансформируются, превращаются. я Вот, превращаются хорошее слово как-то они превращаются в человеческие тела, потому что на самом деле они выглядят по-другому. И на самом деле они могут пребывать в другом измерении, которым мы своим глазом не видим. То есть они могут быть вокруг нас, они могут становиться для нас невидимыми, да, и в своем теле совершенно спокойно тут мимо нас шарахаться. И даже в наше жилище приходить, они как-то там стены могут проходить. То есть у них есть и такие технологии. Более того, они прекрасно пользуются звездными вратами, портальными установками, которые у нас вообще по всему миру. Они все рабочие. Вот я вам как-нибудь отдельную лекцию запишу про звездные врата. Если вам интересно, напишите в чат, я вам запишу. Вот есть у меня такая, такая идея кого-нибудь кинуть клич, собрать с аппаратурой и посидеть у одних звездных врат поделать измерения, вот мне интересно там полиция как быстро среагирует, приедет, выкинет, потому что они очень быстро пробивают это все дело вот, ребята у меня тут знакомые тоже ловили, их буквально там через 40 минут засады выкинули, забрали всех в кутузку, ну в общем интересно так значит, смотрите анунаки анунаки выглядят как люди вот, кто-то даже говорит, что они и есть люди, но я очень сомневаюсь как можно распознать инунаков? Они а, занимают высоко, высокие посты, очень высокие правительственные посты а, или очень высокие посты в коммерческих структурах. То есть, как правило, директора всех торговых наших корпораций. Вот. А, еще в чем фишка, они очень умны. То есть они знают всю до мелочей эту систему, как она работает. То есть явно понятно, что они приложили к этому свои ручки. Вот. Более того, они очень расчетливые. И как отследить, вы видео, видео увидите, я не буду сейчас на этом внимание заострять. В общем, вы увидите. Их по глазам вычисляют. Вот. И таких их очень много. Значит, старайтесь, вот будете сейчас разговаривать с людьми, да, старайтесь им в глаза смотреть. Прям не отрываясь, прям четко смотрите в глаза, вы будете знать, что смотреть, что проверять. Вы начнете сейчас фокусировать свое внимание куда надо. И вы будете их различать, да, где робот, где репт, где анунак. Вот. Анунаки это как раз-таки теневое правительство. Их очень много, ребята. И вот этих вот тварей, ну, если нас там 2,5 тысячи душ, то их все остальные, вы понимаете, да, это печалька, вот, это печалька, поэтому я вас очень попрошу, да, в связи с этой информацией, не депрессуем, серьезно, не депрессуем, потому что у нас даже один человек, он способен вообще гору свернуть. Наша задача с вами объединиться, создать точки опоры энергетические, да, создать, сплотиться, создать какую-то идею свою, вот, объединиться на какой-то почве да, человечества и, собственно говоря, действовать именно во спасении Земли, во спасении наших родов, наших детей и так далее. Тогда мы сможем как бы восстановить эту всю систему. И более того, сейчас нам очень многие силы в этом помогают очень много помогает, серьезно. И сейчас я смотрю, такая помощь идет всесторонняя. Вот я вот буквально недавно в чате, да, обмолвилась о том, что я хочу сделать некое поселение и вчера на меня вышли уже ребята, которые уже и сайт сделали, и уже и набирают. Единственное, что они не знали, что можно, <laughs> можно выбить финансирование. Они это все за счет привлечения средств, ну, как застройщики, да, решили организовать. Но идея один в один такая же. Они говорят, да, да, мы уже все сделали вот поэтому очень интересно ребят как это все резонирует понимаете то есть не, не успел подумать не успел там ее выносить эту идею да а кто-то уже ее выносил и уже даже там какой-то бизнес-план накидал но это говорит о том, что высшие силы работают, понимаете, они сеют свои зерна и смотрят, где прорастет, да, до кого, кто услышит, кто, кто дойдет до этой идеи, кто ее начнет реализовывать, у кого сил хватит. По большому счету, возможности сейчас всем дают, и я смотрю, что возможности-то равнозначные. По большому счету, эта идея, она летала... В энергоинформационном пространстве она очень легко считывалась, потому что у нее был набран вес хороший, а раз вес хороший, значит уже люди были вовлечены в нее. Потому что как только энергию знает, допустим, один человек, она определенным образом фиксируется. Если ее знают несколько человек, там уже в геометрической прогрессии энергетическая сила растет, и это видно, эта информация сразу считывается, да, насколько она вот, ну, мощна. И причем понимаешь же, откуда она приходит, да, сверху, снизу, то есть чья эта идея-то? Вообще человечеству дано дана или от человечества пришла? Вот, и интересно так, я такая думаю, ух, ничего себе, какая идея-то классная, а че же никто не реализует, где они? Где? оказывается, есть такие ребята, есть, уже все-все это, по всему миру уже пошла расползаться эта идея, и я думаю, что для людей она будет более созвучна. Более созвучна, а вот этих всех товарищей, которые пришли на нашу землю, здесь э, такое положение дел. Во-первых, им всем предложили отсюда уйти, вот, э, и даже предложили им какую-то планету, я точно знаю, да, какую-то, чтобы они там ушли туда, потому что так получилось, что их мира больше нет, он уничтожен, вот. Но ну, некоторые ушли, а некоторые отказались. Насколько я знаю сейчас, что они будут все уничтожены. И они, они на это согласны. То есть они в принципе прям, ну да. Хотя сейчас маки продвигает очень такую классную идею в, в жизнь, что типа давайте жить дружно. <laughs> вот Давайте жить дружно, за что вы нас хотите убить, бла-бла-бла. И они это предлагают именно человечеству. Что оставьте нас, пожалуйста, мы больше так не будем, давайте жить дружно. Но это опять же, ребят, понимаете, с... это их суть, это их суть вампиризма, паразитарства. Человек не может с этим жить, он слаб к этому. Он не может жить во лжи, понимаете, ложь его убивает человека. И тут, понимаете, в чем дело? Что репты и анунаки, они все-таки живут в низковибрационных энергиях, в тягучих энергиях. То есть, если мы их оставляем, они нас опять затянут в то дно, в котором, из которого мы сейчас пытаемся вылезти. Вот, а человек, он привык жить, и вообще, в принципе, он здоров, радостен, и у него все ладится, когда он находится в высоких вибрациях. И здесь, понимаете, как день и ночь, как борьба интересов, да, то есть либо минус 100 градусов, либо плюс 100 градусов. Вот, отбалансировать это нельзя. И по большому счету здесь шла игра на выживание, да? кто кого замочит, того и будет и планета. И репты уже практически все сделали, но планета не захотела умирать, потому что если бы здесь не осталось вообще ни одного человека, умерла бы сама планета, да, как мира он бы умер, потому что он живой, у него есть душа, и душа не может на таких вибрациях. Когда число шума упало уже до четырех, практически, да, уже сама, сама Земля призвала помощь, потому что иначе она бы умерла, у нее на эту судьбу, на ее воплощение не было планов познать смерть, да, познать вот именно разрушение мира, там, ну смерть мира, гибель мира. Вот. А у нее был как раз таки переход. Поэтому уже сама земля взмолилась, что призвала помощь не люди, а вот именно сама земля. И получилось так, что сначала земля вытащила людей, да, а теперь люди должны дальше. Ну уже, как знаете, как роторный генератор, когда сам закрутился, уже сейчас люди будут вытаскивать землю. И земля всячески способствует этому. Вот. Поэтому здесь, ребятки, грустно, но категорично товарищи отправятся отсюда. Я не знаю, как это будет массовая зачистка, не массовая зачистка, но э, поговаривали такие слухи, ходили, да, и среди ангелов даже, что да, будет массовая зачистка, поэтому, говорит, если будут мочить, вот, говорит, ведите себя спокойно, потому что вас не тронут. Людей не тронут, всех остальных будут тупо мочить. Не знаю, как это будет, может быть, природные катастрофы, как у нас любят, да, там еще что-то. Ну, в общем, что-то такое будет интересно. Оно уже сейчас происходит. Уже сейчас по всему миру то пожары, то Лизувии какие-то, то, я не знаю, там, потопы, то еще что-то встречается, то острова смывает, то там еще что-то, то, то тайфуны. Вот что-то происходит. Вот, что хочется сказать, да, что в любом случае от рептов, анунаков нас зачистят, от всех там сущностей, кого они сюда еще призвали, ну вот эти главные товарищи, да, кто по крайней мере среди нас живет, остальные тоже есть, их немного, их там процентов 5, но они тоже есть из других там миров и так далее, а роботы останутся, ребят, не все. Но останутся, то есть это будет уже нами регулироваться, да, как будут вот эти вот биоформы воспроизводиться, будет контроль рождаемости. За этот год нам обещают открыть хроники Акаши, чтобы мы понимали, да, что рожать просто так не надо, вот, нужно действительно контролировать, потому что душ не хватает, рождаются биороботы, а их надо знать, что с ними делать вот, их, ну, это личность на самом деле, да, для Вселенной цена любая жизнь, и для робота, понимаете, если для человека смерть это всего лишь навсего этап из эволюции души, то для робота смерть это все, это бездна, и, конечно, Вселенная страдает, когда так происходит, потому что ее дитятка, понимаете, умирает навечно, вот, и здесь надо будет очень аккуратно относиться со знанием этого, да, куда их пристраивать, как, как они себя там должны вести. В Наши славяне, наши предки, они для этих роботов создавали определенные условия труда, ну как бы их потенциал реализовывали по потребностям, да, по, по возможностям, как-то их занимали делом. То есть роботы, в принципе, не всегда служили. Они в сельском хозяйстве работали, в каких-то на производствах, на сложных работали и так далее. То есть то, что человек не выдержит таких условий труда, то, что человеку сложно, потому что, ну, как сложно, трудно в связи с тем, что у него нет такой работоспособности бешеной, понимаете. Все-таки у человека больше творческий потенциал, да, что-нибудь придумывать, что-нибудь. А эти вот могут делать монотонную-монотонную работу. Ну, как китайцы. Вот если вы посмотрите ролики в интернете, да, как китайцы работают, они со скоростью ветра работают монотонно, одно и то же, каждый день. Да мы... Человек с ума сойдет. Так делать. Я он смотрела ролик, как китайцы карты упаковывают. И он с такой скоростью, представляете, у нее 12 часов рабочий день. Это у нас 8, а у них 12. Я сижу и думаю, если бы меня вот так посадили, карты упаковывать по 12 часов в день, я бы, мне кажется, через 6 часов бы уже все. У меня крыша бы уехала и помахала мне пока. А он ничего, сидит, работает, нравится. Еще, главное, этим пиариться <смех> своим умением. Вот. Ну, роботы, что сказать. Они вот, кстати, виртуоза вот таких вот вещей. Поэтому наши предки к ним относились очень даже благосклонно, они все это понимали, и всегда были, а, они пристроены, да, о них заботились, конечно, там социализм был всегда. То есть, еда, питье, даже скажем так царская Россия, да, там наши господа, они всегда держали каких-то крепостных или рабов и всегда их обеспечивали, Ну, потому что что с ними делать? Вот. кто-то достойно, кто-то недостойно, это сейчас вопрос как бы десятый не обсуждается, но тем не менее, чтобы вы понимали, да, что они были всегда эти роботы, всегда рождались какие-то пустые, пустые формы. Вот. Ну, не было столько душ. Ну, их и сейчас нету столько душ, понимаете? Нету, потому что миров гораздо больше. вот. И, не знаю, вот смотрела, кстати, по, по мирам. Тоже такая информация была, что обещают к 32-му году открыть нам звездные врата, чтобы мы тоже ездили, путешествовали, но опять же, для этого нужна очень мощная трансформация наших тел, потому что у нас вся битая генетика, и мы просто не под, под эти технологии не, не проходим, нас сами врата убьют. Вот. Поэтому пока ждем, пока ждем, но обещают. У кого сейчас проблемки с телом, там ломит во всех местах, то лапы ломит, то хвост отваливается, да, то там еще чего-нибудь, вот, сидим, терпим. Говорят, генетика перестраивается. Вот. Поэтому больно, да, все-все плачут, но что делать? Сидим, терпим. У кого-то голова болит, у кого-то еще что-то. К концу сентября всем обещают третий глаз открыть там, в, начале ноября, в начале октября, если, говорят, будет очень сильно болеть лоб. Вот. И верхняя часть головы открывается третий глаз. В общем, не пугаемся. Ребята с нами работают, все работают, все помогают. По поводу страхов, вот хотела еще вам сказать такую вещь по поводу страхов. Ребят, прорабатывайте свои страхи, убирайте, потому что сейчас уже энергии совершенно другие подаются, и с вами не могут работать. Вы сидите в страхах, внутренние страхи держат вас в 3D измерении. Если вы их не отпустите, если вы сейчас не начнете с ними работать, то по большому счету... У вас годовая программа не запустится, да, которая должна как раз идти на Вознесение, а вы немножко внизу останетесь. Вот, и тогда до следующего года будете там сидеть, ну, либо у вас пойдет все очень тяжело. Поэтому освобождайтесь от программ, от страхов в первую очередь. И э, внимательно смотрите, где в каких сообществах вы находитесь, с кем вы общаетесь. Вот я вас очень прошу, ребят, включайте голову, включайте ваше внимание, выходите из Марокко, смотрите, кто вас окружает. Вот смотрите, вот даже вот с точки зрения своей семьи, смотрите вообще, кто вас окружает. Потому что бывают иногда такие родственники: что слушайте, врагов не надо иметь родственников. Ну, я смеюсь, конечно, понимаете, жизнь разная бывает, ребят. Поэтому смотрите внимательно. Бывает такая вот подруга-подруга, 20 лет не ней дружишь, она там говно редкостная. Вот сейчас у вас немножечко голова придет в себя, глазки-то откроете и посмотрите, кто вас окружает. Сознанием дела посмотрите, переоцените свою жизнь. Да, я понимаю, больно неприятно это осознавать. Для кого-то даже шоково окажется. Но я вас очень прошу, да, спокойненько на это все реагируйте. Просто спокойненько, без лишних эмоций. Ну вот в таком вот мире мы живем. Просто воспринимайте это все как часть, как элемент игры, квесты и так далее. Просто вы теперь стали видеть э, тех героев, <свят> вот, идентифицировать, с которыми мы здесь вынуждены на одной территории, в одной локации находиться. Дальше будет только интересно, потому что дальше нам обещают, сейчас мы разберемся с жителями, да, кто тут вообще с нами еще играет кто за кого играет дальше нам обещают с какими-то новыми территориями и технологиями знакомить вот то есть сказали у нас в этом году вообще будет супер-пупер столько нового нам откроют поэтому ребята держитесь мы стартуем что называется ну в общем в общем и в целом я вам все рассказала видео сейчас скину я вас очень прошу не судите строго автора вот парень немножко нудноват, но ну, на мой взгляд, да, но это ни в коем случае я его не, не хочу обидеть, он вообще делает великое дело, вот он очень тщательно отбирает материалы, очень дотошный, очень такой кропотливый. Вот, ну, всех прошу досмотрите до конца. Да, найдите в себе силы, все-таки вы поймете, что я говорю, и что я говорю не бред, да, это на самом деле так и есть. Вот. Ну, а те, кто нас слушает со стороны рептов и наннаков, вам, конечно, привет. Я еще ваших царей там не затронула. Это, наверное, в следующей лекции. Вот, затрону, расскажу, как они выглядят. Сейчас я думаю, найду, чтобы вам было что-нибудь показать. Ну, чтобы вы не, не голословно это все слушали, да, а чтобы вы уже, по крайней мере, понимали, как это, о чем идет речь и так далее. Вот, ну, все, всем спасибо за внимание, всем пока. Если что, отписывайтесь в наш чат.